сегодняшнего урока – это словообразование. Есть несколько способов превращения глаголов в существительные. Первый способ – это конверсия. Второй способ – это суффиксация. Суффиксация – когда мы используем суффиксы для преобразования глаголов в существительные. Что же такое конверсия? Первый способ. Возьмем такое слово uh, «to export», «экспортировать» буквально. Оно может быть и «экспортный», может быть и «экспорт», то есть выступает одно и то же самое слово, как прилагательное и существительное. Ничего не меняется, это конверсия. Ну еще одно слово возьмем, например, «to light», «светить», а светлый как бы тоже «light», «свет» light, существительное в трех формах еще возьмем одно слово to head возглавлять возглавляемый или головной head и глава тоже head это все конверсия когда глагол превращается в предлагательное или существительное и не меняет свою форму только когда глагол ставится э, предлог to Второй способ – это суффиксация. При помощи суффиксов «и-а» и «ment». Возьмем такое популярное слово «to read» – «читать». Прибавляем суффикс «и-а» и и и Значит, получается будет «читатель» – «reader» – «читатель». Возьмем другое слово «писать». To write. Как будет существительное? путем прибавления окончания или суффикса я. Писатель будет writer. Writer. Писать to write. Писатель writer. Еще одно слово возьмем. To speak. Говорить. Как будет существительное от глагола to speak? спикер, спикер, Госдумы, может быть. Или оратор. Возьмем еще один глагол. To agree. Соглашаться означает. To agree. Соглашаться. Agreement. Прибавляем. ment Окончание. Все. Соглашение. Это существительное. To goer. Управление. Управление. Government. Вот и все. Только добавить одну словечко в конце. И будет существительное. Еще возьмем. To settle. To settle. Поселяться. Заселять что-то. А как же будет поселение? Settlement. Settlement. Очень просто. Так, это мы разобрали конверсию и суффиксацию и а и мен. Еще есть превращение глаголов в прилагательные при помощи суффиксов able и e ive или iew точнее e Ну, сейчас разберем, как они читаются. Например, кушать to eat. А как будет съедобный? Съедобный. Eatable. Eatable. Это прилагательное, же. чувствуете? Глагол превращается в прилагательное. To eat – кушать, а съедобный – eatable. To understand – понимать. To understand – понимать. А как же будет понятный или понимаемый? Прибавляем able и все. И как будет? Understandable. Understandable. Вот и все. Вот и все. understandable, понятный, вот так переводится. Или понимаемый. Еще возьмем глагольчик. To act, действовать буквально означает. Э, активный, как будет прилагательного слова э, действовать? To, to act, действовать. Активный будет просто. Active, активный. Прибавляем и в конце. Окончание и. Оно желтым цветом у меня выделено все. Active. Возьмем еще такое слово. To defect. Обнаруживать буквально переводится. А как будет дефектный или обнаруженный? То же самое. Прибавляем окончание «ив». Detective. Поэтому и получается детективный или обнаруженный. Вот и все, дорогие друзья, ничего сложного нет. Итак, превращение глаголов в существительные может быть при помощи конверсии, когда есть слова, которые вообще не меняются. Например, light, светить, светлый и свет выступает и в роли глагола, и прилагательного, и существительного. Есть суффиксация при помощи окончаний «Ир» и read, «Рид», «Читатель», «Райт», «То Райт», «Писать», «Райтер», «Писатель», ту speak, «Говорить», «Спикер» или «Оратор», «Существительные». Так глаголы превращаются при помощи этих окончаний из, из глаголов «существительные». Ну и глаголы прилагательные – при помощи окончаний able и if кушать, например, и to eat кушать, а съедобный и to или э, действовать to act, а прилагательно активный будет добавлением окончания if active. Вот и все, дорогие друзья, вот и все.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 Еще раз вам всего доброго. So long. Пока. Bye.